Андрей Саша, спасибо большое. В прошлый раз вы мне подарили свой онлайн-курс. Я сейчас его прохожу. Генетическое здоровье. И сегодня я выбрала это темой нашу главную тему, потому что я хочу, чтобы и наши зрители тоже получили эту информацию полезную. Но вы еще не прошли, вы только вступили, вы еще вы еще не вошли во вкус. Я еще не вошла во вкус, но я уже сделала себе энергетический массаж. То есть я уже знаю, как себя напитать энергии. Вообще, вот в целом, хотелось бы спросить, что такое генетическое здоровье? Вы знаете, я, ну, исходя из того, что мне уже 70, я здоровьем интересуюсь достаточно глубоко, сами понимаете. Тем более дочь маленькая, 5 с небольшим лет, поэтому хочется... Выглядеть и жить активно. Так вот, здоровьем занимаюсь серьезно. Правда, как серьезно? После 30 лет я начал заниматься серьезно, до 30 лет я его усиленно уничтожал. Жил в Сибири. В общем-то, там довольно жесткие были правила жизни. Ну, в общем, я здоровье свое угробил там. Плюс работал еще на вредном производстве. Иммунную систему уничтожил под корень. У меня были большие проблемы со здоровьем. Очень большие. В 30 года у меня был огромный букет болезней. И вот после 30 лет я потихонечку начал выходить из этого такого глубокого состояния нездоровья. В 40 лет чуть не ушел из жизни. Сам себя вытащил, как Барон Роудненхаузен. Вот. И с тех пор уже э, вообще стал заниматься здоровьем очень глубоко. Что значит глубоко? Конечно, не с помощью медицины. Медициной, я считаю, надо пользоваться только в крайнем случае. Когда ты уже все испробовал, тогда ты действительно обращаешься, и там тебе помогут. Может быть. По крайней мере, когда у меня была серьезная болезнь, и мне просто медицина отказалась меня лечить, сказала, что это неизлечимо. Но я все-таки сам себя вытащил. А что у вас было? Онкология? Ну да. Вот. И, э, это... и что, можно ее вылечить самостоятельно? Конечно, конечно. Знаете, я на, стал э, искать глубинные причины болезней, потому что если не устранишь причину, то и медицина не поможет. А если устранишь причину, то она или уйдет сама болезнь, или медицина очень легко с ней справится. То есть главное — найти причину. И вот эти причины, они чаще всего находятся в голове. У нас голова — это вообще место, конечно, довольно интересное. И вот выстраивая мировоззрение, у меня есть такой даже термин «мировоззрение здоровья». То есть в голове должно быть четко выстроено мировоззрение здоровья, где все элементы здоровья присутствуют. От питания до поведения, отношения и так далее, и так далее, и так далее. То есть это первый был этап угу. выстроить мировоззрение здоровья. И дальше уже работать непосредственно, устранить причины непосредственно с, э, с какими-то болезнями. Это был первый шаги. Сейчас я пошел на второй круг. Еще глубже пошел в здоровье. Я увидел, что основные ресурсы уже здесь, в физическом теле, мы ну, довольно хорошо и использовали. И медицина здесь довольно активно помогает, и народные целители и, там, и прочее, то есть много чего, и травы и прочие гомеопатия, ну, то есть для тела много что делается. И а основные проблемы оказались сейчас у нас в энергетической части человека. То есть у человека не только вот, тело это суповой набор, как я его называю, мышцы, кости сухожилия. Нет, есть еще энергетическое тело, тонкие тела. Так вот, там находятся основные резервы. Потому что они не тронуты, потому что мы их не знаем. И вот я стал заниматься вот этими вопросами. Таким образом, я уже сделал несколько шагов, и вот то, чем вы сейчас, во что вошли, это один из шагов в это энергетическое здоровье. Мне очень понравилось, я теперь каждое утро делаю этот массаж, и действительно, когда ты уделяешь время да, своему организму, своим органам, да, думаешь о них, заботишься о них, ты себя чувствуешь совершенно по-другому. Я, знаете, вспомнила, есть же у китайцев такая а, практика цигун, да? То есть когда они тоже начинают работать с энергиями. Казалось бы, ты приходишь с Сорви, вот у меня есть иглотерапевты китайские здесь, в Нур султане я к ним прихожу, у меня там из носа течет, да? А они мне делают цигун, то есть восстанавливают энергообмен, да, энергию в моем организме. Да, вы правы. Цигун вообще хорошая практика, и она многим может помочь, тем, помочь, тем более она простая, не требует особо каких-то мыслей. Вы мне напомнили про то, что все течет, просты. Знаете, у меня был такой случай, и что я, например, хочу рассказать, для того, чтобы поняли возможности организма бесконечны. Нужно только в голове поменять, убрать какие-то стереотипы, убрать вот стопоры. Я был на Дальнем Востоке проводил там мероприятие три дня там провел и должен был выехать с группой в Китай там рядом же ну на автобусе мы должны были поехать в Китай на следующий день а я в этот день октябрь месяц я искупался в океане и простыл основательно ну то есть чуть-чуть переохладился не рассчитал немножко нельзя было конечно октябрь месяц там ну, это уже серьезные холода ну и вот и у меня к вечеру все, ну понимаете, уже все, как голова такая чугунная все течет, а завтра выезжать и меня заменить неким, то есть я сопровождаю группу, я веду занятия и так далее. Что я вспомнил э, поговорку: если простуду лечишь, то семь дней, если не лечишь, то неделю. То есть отдай семь дней и никаких разговоров. Да. Я, значит, говорю, нет, хорошо, у меня до утра есть время, я разбил, так, ага, полтора часа, значит, прихожу в отель и говорю, тело, ночь, ложись, завожу будильник на полтора часа, упал, через полтора часа будильник звонит, я кое-как поднялся, все такое, ну, понимаете, состояние ужасное, но я говорю, все, тело, день, просыпайся, давай, даже там помахал руками, немножко как бы сделал зарядку, там массажик сделал, чай попил, все тело ночь, еще на полтора часа завел, еще. Короче, я за ночь сель. Вы получается, свое тело, да? Конечно, конечно. Его, ему какая разница? Ночь, день, ночь, день, ночь в день. Слушайте, наше тело оно может вообще жить своей жизнью, да? Да. Я вот, знаете, Но... у меня делали, у меня был сеанс это хилинга. Вы же знаете, что такое, да? То да, есть да, там да. задают вопрос, разум тебе там задают вопрос, ну, я не знаю, там условно, пили ли вы когда-нибудь алкоголь, да? То есть ты хочешь сказать разумом, нет, да? А твое тело говорит, да. То есть тело, вот как-то я удивляюсь все время, тело, оно может жить своей жизнью. Вы знаете, тело действительно, самая честная часть в человеке это тело. Самое честное. Ум может обманывать. М ум может убежать вперед. Придумать что-нибудь, что да? Придумать, может вспомнить что-то из прошлого, а тело живет только здесь и сейчас. Поэтому он навсегда максимально честно, Поэтому с телом надо общаться вот в открытую. Дружить. <смех> да, не просто дружить, но да, его любить, уважать, и ценить, и дружить. Да, это самая честная, <смех> честная часть в твоём организме. Антон Александрович, вот вы сказали, что вы до 30 лет просто уничтожали свое тело, да? Мне кажется, что это, наверное, многие мужчины этим занимаются до 30 лет, потому что всем кажется, что ресурсы твоего организма, они, ну просто, то есть, что их очень много, да? Просто люди, даже не задумываются. Да, молодые люди пьют, курят, там, я не знаю, стрессуют, и в 30 лет человек просто иногда может умереть от сердечного приступа, потому что просто он перезагрузил, да, свой организм. Да и много таких, да. Uh -huh. И вот это действительно беда, потому что мы не ценим свое тело. И вот потом приходится восстанавливать, огромные силы прикладывать средства для того, чтобы восстановить то, что потеряно. Поэтому воспитывать, учить детей с детства беречь свое здоровье, относиться к этому это очень важно. Но сами знаете, детей можно учить только в первую очередь своим примером. Если родители курят, пьют, ну согласитесь и говорить ребенку, что это плохо, это бессмысленно. Поэтому надо от родителей, начинать опять с родителей, как мы в прошлый раз говорили. Мы, мы, мы, да, мы вот сейчас, не знаю, мое поколение, мы вот такие заточенные на то, чтобы самим бегать, заниматься спортом, да, там правильно питаться. Мы, по крайней мере, пытаемся. Вот я сейчас хочу записаться на марафон бегать марафоны с сыном и все и дети просто рядом да побегут а, генетическое здоровье вот ваш проект да а, курс который я сейчас прохожу то есть вы там я еще я только начала проходить я позже присоединилась к группе то есть это о чем о том что ты можешь вот я услышала там в одном из уроков вы говорите что можно вылечить свое здоровье на семь поколений вперед да вы знаете здесь э... Этот курс, конечно, уникальный. Я, честно говоря, я знал его возможности, я им год занимался, сам прошел и увидел серьезные результаты. Я не помню, в прошлый раз вам говорил или нет, но я на 2 сантиметра подрос. Это 69 лет, согласитесь, это непросто. И благодаря вот этой, этой практике, потому что она связана с восстановлением активности тимуса, вилочковой железы. То есть а это вот это такие... здесь, да? Да, вот. И у него такие вот э, функции, в том числе функции роста. Если, например, у кого-то, особенно у ребенка, если удаляют тимус, ну, по каким-то причинам э, есть такие операции, то он уже не растет, он остается карликом. Поэтому, то есть тимус отвечает за рост. Поэтому я, когда свой тимус активировал, то мой рост поднялся на 2 см. Я сначала не ожидал даже. Но это так, это внешне, это не столь важно, подняться там на 2 см, чуть стать выше. Они же это не столь важно, важно состояние, состояние радости, активности, бодрости, силы, энергии, иммунная система мощнейшая, помните, я говорил, я же угробил свою иммунную систему, на работая на алюминиевом заводе, на алюминиевом производстве, там втористые соединения, там окна насквозь проедало в понимаешь, за каждые три месяца менялись стекла, потому что они как сито становились насквозь, а мы этим дышали, ну вот, и поэтому иммунная система была никуда. И я восстановил свою иммунную систему. У меня сейчас вообще супер все в этом плане. То есть ему, э, тимус это уникальный инструмент для оздоровления. Весь организм начинает радоваться, буквально. И вы скоро почувствуете радость от тела. Потому что при вашем даже здоровье, все равно, когда тимус становится активным, он радует тело, все, все органы радуются. Наконец, наш. Но он, вы говорите, вот вы на этом курсе говорите, что он со временем может высохнуть, да? Дело в том, что ну, это не я говорю, это медицина говорит, это, это закономерно. Значит, тимус начинает погибать после 25 лет, и к 40 годам он уже только одну треть мощности имеет. И то не у всех. Кто-то угробит его еще раньше. А к 60 годам он полностью умирает. А он несет в себе, у него функция, он несет в себе все родовые проблемы, болезни до седьмого колена. То есть он до седьмого колена, вот до своих родственников, 128 родственников, которые у вас где-то там не родственников, а предков. Вот это все он собирает и хранит. Это мощнейший хранитель вот такой информации болезни. И в нужное время там стресс, перегрелись э, или что-то произошло. Он выкидывает какую-то оттуда болезнь, и у вас она раскрывается. Понимаете, и вот если он не активен. А когда он умирает, все, он уже не может это делать, и он органам передает все свои нерешенные эти проблемы до седьмого колена, и организм быстро стареет и умирает. Александр Александрович, я хочу беречь свой тимус. А я можете? хочу, чтобы он у меня оставался молодой, здоровый и красивый. А вы знаете, вот э, и это удается. Вот мы с вами же, вы раз вступили в курс, мы с вами будем общаться. У нас будет с вами несколько консультаций. Вы увидите, какие, какая динамика в активности вашего тимуса. Это же, это просто, я говорю, уникальный инструмент здоровья. Я не ожидал, вот мы сейчас первые 100 человек прошли группа, я сейчас стремлюсь к тому, чтобы как можно больше людей прошло, потому что это же все. Это защита от коронавируса, защита от ВИЧ. Э -э -э -э -э. То есть это э -э -э -э -э -э. такая крепкая иммунная система, да? Мощная. Иммунного дефицита нет вообще. Понимаете? То есть все, что связано с иммунной системой, все классно работает, потому что тимус ⁇ это главный. Друзья просто мои, просто... в общем, берегите свой тиму, записывайтесь uh, к, uh -huh. к Анатолию Некрасову на этот курс, я его сейчас прохожу, правда, прохожу uh, не, еще не полностью прошла, вот у меня только начальная стадия, но хочу его полностью пройти. Антон Александр Александрович, у меня вопрос, как честно взглянуть на свое здоровье? У нас проблема в том, что у нас нет культуры ходить на чекап, да, вот если в Корее они развили свой медицинский кластер, да, то есть там у них на, вот в районе Гангам там огромное количество клиник, у нас, к сожалению, люди все еще ходят в больницу там умирать, да, когда последняя стадия рака, когда уже совсем, знаете, вот я как-то с одним травматологом общалась, он говорит, у нас люди могут сломать себе руку и терпеть до последнего, да? То есть как честно взглянуть на свое здоровье и вот увидеть все болячки, которые у тебя есть? Вы знаете, здесь, наверное, вопрос нечестности даже, а вопрос культуры. Отсутствует культура здоровья, отсутствуют специально программы в школе, отсутствует программа здоровья, и вообще у нас в обществе культуры здоровья нет, только каждый практически сам сам что-то делает, сам что-то подыскивает для себя и так далее. А это должно быть действительно, это государственная программа должна быть. Даже в советское время было лучше с этим. Помните, давали нормы ГТО, там какие-то обследования регулярные на производстве везде. То есть это это было, было более, более организовано. Сейчас пущено все на самотек. Поэтому ну, на самотек тогда сам и занимайся. Надо воспитывать культуру здоровья. И сейчас э, многие как раз вот, э, занимаются этим вот, в интернете, много программ разных, которые заставляют человека обратить внимание на себя, на свое э, состояние. Как че... Ну, а честность, конечно, здесь нужна тоже, вы правы. Честность нужна. но ну, хотя бы сделать простой жест. Вот сегодня, после передачи, уважаемые зрители, наши гости, пожалуйста, наедине оставьте, оставьте себя перед зеркалом, разденьтесь, возьмите листок бумаги и запишите, что вам не нравится в себе. Покрутитесь, посмотрите. Даже начните с внешнего, потому что за внешним обязательно стоит что-то внутреннее. Обязательно внешне с внутренним связано. То есть запишите, что вам не нравится, честно запишите. И под каждую вот эту, то, что вам не нравится, у вас должно быть объяснение, а почему это с вами происходит. Почему у вас здесь прибавилось, а здесь убавилось. Почему? И так далее, и так далее. Понимаете? То, то есть начать как... исследование, да? То есть если у тебя есть какая-то, какая-то болячка, да, то есть начни ее исследовать. И пойми, почему у тебя это произошло. Это пока пока внешне, я сказал. Только посмотреть внешне и записать... Потом. например. Да, потом. А потом, значит, второе. Какие, с какими, э, в течение года, с чем ты встречаешься, с какими болезнями ты встречаешься? Что у тебя чаще бывает? Если, например, какие-то простудные частные заболевания, значит, у тебя иммунная система слабая, записываешь, иммунная система слабая, развиваешь и так далее. То есть вот этот списочек вставляешь и начинаешь последовательно по этому списку работать. Это есть культура здоровья, это есть честный взгляд на свое здоровье и работа со своим телом. Потому что тело требует внимания. Вот э, мой товарищ э, Синельников Валерий, он, у него есть даже книга. Возлюби болезнь свою. Да, То есть, да. Её, да, то есть об, обратись к ней, посмотри на нее поглубже, изучи ее, отнесись к ней с уважением. Она тебе откроет причину, устрани причину, и все, и болезнь твоя уходит, помашет тебе ручкой, и все, расстались вы э, э, нормально. Поэтому вот эта культура здоровья должна пребываться родителями пребываться в школе в вузах надо обязательно тоже то есть она должна идти по жизни на производстве каждый нормальный руководитель должен заботиться о здоровье своих сотрудников и поэтому проверки обследования потратить на это деньги но потом меньше будешь тратить деньги на больничные и на прочие все дела то есть ну Понимаете, нет культуры, нет понимания. У нас, что нам, это нужно, нам нужно, чтобы люди по начали понимать и ценить себя, да, что если ты вовремя себя не узнаешь, да, все, всю правду о своем здоровье, ты, у тебя есть больше шансов, да, там вы, вылечиться, у тебя есть больше шансов прожить дольше, да, и наоборот Конечно. прокачать свой иммунитет. Так вот, вот этот вот курс генетическое здоровье, он как раз позволяет очень много снять проблем, убрать причин. то что до седьмого колена вычищаются все родовые болезни. Понимаете? До седьмого колена. И смотрите, что происходит. Человек, вот один из член семьи, допустим, жена, прошла этот курс. Она таким образом освободила тимус, очистила ее и сделала активным у всех детей. Своих, у всех детей, независимо от их возраста, и независимо, где они живут, рядом или далеко, большие или маленькие, то есть у них уже будет чистый тимус, активный тимус, то есть их иммунная система будет супер. Дальше. Родители, она их, их тимус, таким образом, даже если они, она рядом не живет, просто через себя, через свой тимус, она очищает. Тимус родителей до шестого колена. Седьмое колено она не захватывает, потому что они на колено, понимаете, раньше да, родились. Да. да. Вот. Но же до шестого колена она убирает проблемы. И у них уже вот этот возраст, э, возраст их, они уже проходят гораздо легче. Дальше. Муж, который ничего не принимает, ничего не хочет слышать, какой там курс? А что, куда ты опять залез? Чем ты занимаешься? Вон там займись чем-то более нужным даже если он так относится, так относится, поверьте, у него тоже начнут происходить изменения в тимусе. То есть с кем ты общаешься, тем более близко, а тем более если сексуально, то тимус и у партнера будет обязательно, может не в такой степени ощущаться, но очищаться будет и активироваться будет. То есть таким образом человек с чистым тимусом начинает оздоравливать всех вокруг, свое, свое, здоровье, свое здоровье, братьев, сестер обязательно. То есть это тоже как самого себя, братьев и сестер, родных имеет в виду. А вот э, дальних родственников уже слабее, слабее, слабее. Но вот, ну по крайней мере ты свой род, своих прямых родственников прямых ты можешь таким образом вылечить. Вот а если вот мы получили, да, то есть вот еще не успели очистить свой тимус, но получили от родителей слабое сердце, да, бывают болезни желудка, которые передаются ну, скажем, по генетике, да? То есть у нас же часто спрашивают, да, там, если, например, рак молочной железы, как правило, говорят, что он передается вот именно если там мама болела, у дочери тоже есть опасность. Вот если тимус вычистить, то, получается, эти болезни уже не страшны? Знаете, здесь есть особенность. Вот вы сейчас не случайно сказали рак молочной железы. Дело в том, что... Дело в том, что тимус, да, у нас облегчит, он облегчит, и, но организм, сам вы понимаете, он инертный, инерционный, поэтому он какое-то время нужно на восстановление. Но здесь нужно учесть еще одну вещь: тимус очищает только 70% всех болезней. Ну, согласитесь, это много, но 70%. Вот. Но, а вот остальные зависят от твоего от твоей жизни, от твоего поведения, от твоего характера, от того, что у тебя в голове. К примеру, вот вы сказали рак молочной железы. Причина рака молочной железы у женщины и вообще проблема женских болезней, как их называют, женских болезней, ну, понимаете, весь комплекс. Да, да, да. да. так вот, проблема женских болезней особенно остро возникает и быстро у женщин, которые имеют жесткий болевой мужской характер. Чем более у нее мужской характер, чем больше у меня она проявляет воли, тем более вероятно, что у нее будут, будет какое-то проявление женской болезни. Это однозначно. Это, я уже исследовал это достаточно хорошо. То есть чем больше волевой стержень у женщины, тем больше проблем. объясняю, почему физика простая, никакой здесь нет мистики. Дело в том, что, в женщине больше накапливается мужских энергий, энергий, чем нужно. И эти мужские энергии начинают перестраивать организм на мужской лад. То есть и начинают отмирать, начинают отмирать женские функции. В первую очередь страдают женские функции. Чувствуете? Очень Это все логично, все просто. А Поэтому... оставаться женщиной при даже да. самой крутой должности, при самом Это крутом бизнесе. Это обязательно. Мало того, чем кру круче должность, тем надо больше уделять внимание своей... Более своей. женственной, да. Это обязательно. Так вот, я поясняю. Тимус можно вылечить, но если ты жесткая, если у тебя внутри ломик, то организм может не справиться, тимус может вот справиться. Вы говорите, что тимус до 25 лет, да, он такой вот, ну, там, я не знаю, сколько сантиметров, да, то есть он такой активный как, да. активный, как спелый, там, персик, да, а с годами он потом начинает подсыхать. Вот мне сейчас 37 лет, то есть как мне понять, да, в каком состоянии у меня тимус? Его можно как-то ну, Вам, вам уже не нужно понимать, вам уже не нужно понимать, в каком он состоянии, он будет у вас в классном состоянии, главное. Через три недели, почему у нас... У нас курс идет три недели. Он вообще легкий, он не загруженный. Вы, вы обратили внимание, он очень легкий. Там легкие задания, и они с перерывом в три дня. То есть много воздуха, воздуха как я говорю, в, в, в курсе. Для чего? Потому что там нужно, чтобы он потихоньку-потихоньку восстанавливался. Он начнет сам восстанавливаться, выбираться. 21 день это необходимо для того, чтобы в организме произошла вот эта регенерация его. Понимаете? И дальше еще дальше пойдет процесс. Вот я обследовал тех, кто сразу закончили курс, и я сразу их обследовал. Одни показатели. Через две недели я обследовал группу, которую до этого не обследовала, прошло две недели после курса. У них на порядок еще лучше показатели. То есть Тимус продолжает работать, он включился, он активен, то есть он продолжает набирать оборот. Я уверен, что через месяц у них еще лучше будут показатели. Супер, я тоже надеюсь, что у меня будет хорошо, друзья. Если вы будете видеть, что я такая бодрячком, значит мой тимус в порядке. А, Анатолий Александрович, у меня следующий вопрос: где брать энергию? Да? Вот очень часто мне задают вопрос: говорят, Знара, вот откуда вы такая энергичная, не знаю, меня заряжают мои планы на жизнь, да? то есть вот чем круче планы, тем больше у меня вот энергии. Вот где брать энергию, но иногда бывает, что устаешь, сил нет. Хочется просто лечь и спать, да? Вот где брать энергию? Вот, вы уже опробовали энергетический самомассаж. Делаете его как минимум пару раз в день, он 5 минут всего занимает, энергия будет. Но это так. Это, это действительно хороший, хороший, простой метод. Кстати, на основе древних китайских традиций. А теперь по поводу энергии. Вот вы сказали, что я там значит, из своих планов исхожу, из них черпаю энергию. Вы знаете, не всегда планы дают энергию. Иногда планы вы выполняете, я думаю, вы тоже на слове «надо». Бывает такое? Бывает. Бывает. А этого не должно быть. Этого не должно быть. А если вот. я не хочу, но приходится что-то делать? А вот смотрите, вот я сейчас вам поясню. У женщины… Вот мой подход к тому, я вообще женщин люблю и все делаю для того, чтобы они были счастливы. Это моя суперзадача. Так вот, у женщин не должно быть слово надо вообще. Она ничего не должна делать из слова надо. Вот если она дойдет до такого состояния, когда она ничего не делает из слова надо, это супер жизнь, супер женщина, это супер энергия. Как до этого дойти? Дело в том, что... Я не помню, в прошлый раз мы говорили об этом или нет, но э, вот женских качеств, женских качеств э, на самом деле более 200, более 200 женских качеств, которые известны, которые… Вот, да, да, да, да, мы в прошлый раз говорили, да, женственность, да, заботливость, да, да, мягкость. А, вот, да, а, их, а люди пользуются всего на 5-7, ну максимум до 10 качеств, женщины. Так вот, скажите как можно, какую энерги энергию надо иметь, чтобы э, делать все то, что нужно, без слова надо. Но когда у тебя все качества раскрыты, у тебя такой объем энергии, так, с такое состояние радости, ты все делаешь легко, э, знаете, на раз, потому что... У тебя огромный объем, потому что каждое качество женское, оно дает прилив энергии. Каждое женское качество это ресурс энергии. Вот где надо брать. Поэтому чем более женщина женственна, чем более она проявляет свои женские качества, тем больше у нее энергии. Поэтому у вас на самом деле не столь отдел, приток энергии, а именно исходя из вашей женственности. Она у вас в достаточно высоком уровне. Поэтому вот вы отсюда черпаете. Но иногда Я вы поняла, поняла да. откуда у меня энергия. Да, да, да, да. А планы и прочее, это уже, это просто куда вы тратите энергию, а берете вот именно из своего состояния женственность. И вот уважайте, цените себя как женщин, и у вас энергии будет всегда достаточно. А когда вы, когда вы, смотрите, когда вы почувствовали, что устали, энергии нет, вы просто останетесь, скажите. Милое мое тело, я свою женственность немножко растеряла. Я забыла, что я женщина. Я же женщина. Надо себя примите, любить, девочки, да. Да, Знаешь, примите, душ, примите душ, в ванну, так расслабьтесь, намажьте там то, то. Антон Александрович, у меня, знаете, вот я когда смотрю на трансвеститов, вот в Таиланде особенно, да, на мужчин, которые так хотят быть женщинами. да? У меня вот был опыт общения здесь, на султане с трансвеститами. Я на них смотрю и думаю, они в сто раз больше женщины, чем я. Да? То есть они все эти манеры, вот эти, вот, знаете, волосы, уход за кожей. То есть у них они родились мужчинами, но они так хотят быть женщинами. Я всегда говорю своим подругам, мы не ценим то, что мы женщины. Иногда мы реально забываем, что мы женщины, ну вот в потоке работы, да, в потоке каких-то, я не знаю, там, надо-надо, нужно-нужно. Поэтому, Анатолий Александрович, спасибо вам большое, что вы все время нам напоминаете про эти 200 качеств, которые мы должны себе генерировать и культивировать, да? Кстати, я хочу сказать, чтобы пока не забыл, хотел об этом сказать. У меня же, мы в прошлый раз много говорили о книге «Материнская любовь». да. А, э, у меня есть ее же продолжение. Э, называется сильная. Ой, нет, называется э, пробуждение женщины. Пробуждение угу. женщины. Вот э, запомните, если вам удастся по интернету ее заказать, э, Пробуждение женщины. Пробуждение Это, женщины. Угу. Да, пробуждение женщины. Это как раз вот о том, как. Там как раз реальная история. Вообще книга написана уникальным способом. <смех> Уникальной, такого, такого еще не было, наверное, наверное, ни у кого не было. Ко мне женщина пришла с огромным проблемами в семье, там с мужем хочется разводиться, потому что он никакой, она сама занимает большую очень должность. И, ну, В общем, он никакой, а вот, ну, в общем, не мешает. В общем, вот такие дела. И я ее научил общаться со своей душой. Прямо вот говорю, садитесь, вот давайте, садитесь, сейчас я вас настрою, вы пообщаетесь со своей душой, а я выйду, приду через 20 минут, там. пришел через 20 минут, она вся пуреванная, вся размазана, и, в общем, <катарсис>, так, катарсис произошел с ней. И потом она, мы с ней договорились, и она каждые три дня э, общалась со своей душой. И мне присылала эти письма общения с душой. А я ей ответный. И вот эта переписка, в течение двух месяцев эта переписка, и получилась книга ⁇ Все честно ⁇ женщина реально под реальной фамилией имя все ее семья все все там все реально мало того я ее взял даже с автором ну то что ну, вполне я думаю разоризот. ну неудобно как-то <смех> человек принимал участие <смех> <смех> <смех> <смех> вот. так что это вот продолжение материнской любви это действительно... я обязательно <смех> прочту эту книгу потому что для нас это очень важно пробудить себе женщину, к сожалению, мы не ценим вот в вот основе... активном уже состоянии. То есть он, эта книга как раз о том, я почему о ней вспомнил, вы задали вопрос, потому что женщины как раз, когда уходят уже далеко, когда уже... В за работу, 40... да? Да, в работу, в так далее. Это карьера уже копыта, знаете, уже бриллиантовые у них копыта. Это мои друзья, ну, мужчины, да, они мне тоже часто говорят: вот раньше ты была более легкой, кокетливой, ты всегда флиртовала, а сейчас такая жесткая. Хотя я стараюсь сохранять. Представляете, свою женственность. Да. А, да. Антон Александрович, а как заряжать себя на успех и на удачу? Вот как себя готовить да, к этому успеху? Потому что, э, ну вот вы, у вас такой опыт, да? Вы написали более 40 книг на самые вот разные темы. У вас столько лет практики. Вот вы же знаете наверняка, как себя подготовить к успеху, да? Вы знаете, сначала надо понять, а что такое успех? Что такое ну, успех? для кого-то успех, например, там удачно выйти замуж, да, там родить пятерых детей. Для кого-то успех сделать какую-то невероятную карьеру, да, для кого-то да. успех поступить, там, я не знаю, в Гарвард. Ну, то есть у каждого, конечно, свое понимание успеха. Знаете, вот я почему то задал вопрос, говорю, а что за успех? Дело в том, что каждый успех требует своей целенаправленной деятельности. Нацеленность на какой-то успех, она, в общем-то, предполагает и движение в этом направлении, оно специфическое, уникальное движение. Не только потому, что э, тема такая уникальная, но и каждый человек же уникален, у каждого свои шаги. Поэтому здесь, если в целом, а в, но в целом, если сказать, то есть вы поняли, да, то есть на какой-то конкретный успех это надо общаться и конкретно подбирать, это индивидуальный процесс. Но в целом есть ряд рекомендаций, которые я могу сказать. Чтобы состоялся успех, Первым делом, первым делом, реши вопросы со своим родом, со своими родителями. Корни. То есть дерево не будет расти, если корни слабые, сами понимаете. Большое дерево не… А вы хотите большое дерево вырастить. Не получится, потому что корни слабые. Надо углубить уважение, любовь к родителям, решить с ними вопросы. То есть целый комплекс вопросов с родом надо решить вот эти тимусы это тоже одна, один из способов решения вопросов с родом и то есть это важно и смотрите если ты например рванешь хочешь взять звезду как говорится сорвать звезду рванешь ты нагрузишь свой род и в роду могут быть проблемы вплоть до ухода до да, и жизни вам простой пример это реальный пример владимир владимирович путин известная вам личность вот он с одного очень ну среднего уровня чиновника администрации президента вдруг его назначают руководителем ФСБ России. КГБ или ФСБ. Ну, понимаете, о чем mm -hmm. это да. Так вот, мощнейший прожок мощный рывок. То есть фу, вот так. А Рот не подготовил. И у него за месяц от рака умирает мама. То есть Рот пытается своими силами Поддержать этот рывок своего члена рода, понимаете, своего сына. И мама уходит из жизни. Таким образом, она снимает какие-то проблемы, добавляет энергии, потому что уход родственника это, это мощная энергия при этом происходит. Главное правильно не распорядиться. И он нормальный, он закрепляется на этой высоте, не падает. Угу. Закрепляется, потому что подкреплен энергией вот рода. Дальше. Потом он переходит еще на более высокий уровень, становится. Президента. И за один месяц сгорает от рака отец. Вот закономерность. И это не случайность. Это mm -hmm. закономерность. Когда ты рвешься в успех, вложи в рот. Сначала вложи в рот. Первое условие обязательно. Ну, к примеру, ты хочешь купить хорошую машину, ну, вполне понятное желание хорошим. А посмотри, а у родить, а родители как живут? А может быть. Они там живут у тебя где-то в деревне, у них туалет еще на улице в 21 веке. Может быть, ты сначала сделай для них условия? То есть что-то вложи родителям, сделай для них добрые, Потом ты покупай себе машину. Понимаете? То есть вот такие вещи надо соблюдать, надо да. вкладывать в род. Успех начинается с рода. Это, вот, это для всех важно. Новая карьерная должность, там, в карьере должность, новый какой-то бизнес, новый какой новая какая-то высота там, в науке где угодно. Вложи в рот, и ты тебя, мир, рот тебя поднимет, род поможет. То есть если человек не уважает своих родителей, если он, у него с ними плохие отношения, с родом плохие отношения, то, как правило, ему все время что-то будет мешать, да? Ему, меш, ему трудно, он может добиться, но добьется уже другим путем через использование своего тела, насилия над телом, своим, на теле над своими родами, близкими, ну, семья будет нагружена его энергиями, потому что ну, все будут вкладывать в него таким образом. Но без вот, решения просить родом, трудно. Это первое условие. Это первое условие для того, чтобы быть успешным. Для мужчины важно уметь трудиться если ты хочешь иметь э, удачу успех научись трудиться с детства желательно научиться трудиться причем уметь делать все для мужчины это важно для мужчины принцип такой ты умеешь это делать не пробовал но умею то есть у него должен навыки быть элементарные на все случаи жизни а это надо с детства чтобы ребенок везде участвовал все во всем помогал и таким образом научился. Ну а если родители не вложили, да, например, эти навыки, то есть не научили своего ребенка, а наоборот избаловали, и мужчина там, в 25 лет до сих пор нуждается там, в поддержке родителей, что вот в этот момент делать? Вот здесь вот обязательное условие, как только тебе перевалило за 20, ты закончил обучение, даже во время обучения уже пора, нужно обязательно отделиться от родителей. И не брать... И инициация ни должна да, произойти. Да, ни, ни копейки не брать ни в коем случае. Это исключено. Любая рубль, взятый у родителей в таком возрасте, уносит у тебя тысячи рублей. Но вы есть, знаете, я вам это... скажу, что у нас в Казахстане, ну вот у казахов, да, в частности, у нас я наблюдаю, живя в Мурсултане, у нас очень много чиновников, чьи дети, да, то есть пошли по их стопам, затем уже внуки пошли по их стопам, им приходится быть где-то в этой системе для того, чтобы поддерживать там быть крышей, да, для своих детей. И я вижу, что происходит. Иногда, ну как бы человек продолжает занимать какую-то должность, а с его детьми происходят не очень приятные ситуации, да, там. Это сплошь и рядом. Это закономерно. Это закономерно. Здесь, понимаете, здесь вообще эта тема, которую я сейчас обозначили она очень серьезная и глубокая. Родители должны понимать, если они вкладывают в детей, во взрослых детей, финансы у детей своих собственных финансов не будут. Или они будут их зарабатывать нечестным путем. Если. То есть они каким-то путем, насилием прочим, обманом, ну, любым способом они будут получать деньги неестественным путем и, соответственно, будут иметь проблемы. Если родители, имея нечестные деньги, а это сейчас достаточно распространенные факт, вкладывают в детей, то они нагружают своих детей кармой своих проблем. То есть дети и даже внуки уже получают проблемы, потому что они впитывают эти деньги нечестные деньги. И эта нечестность идет по роду дальше до детей и внукам. И потом детям Нет. и внукам придется отвечать за эти деньги. Обязательно. Здоровьем, нерешёнными семейными проблемами, там, тюрьмой, там чего угодно, или даже смертью. Это, это закономерно. Я эту тему исследовал глубоко, и всем просто надо зарубить себе на носу родителям. Если ты вкладываешь в детей нечестные деньги, у них обязательно будут проблемы, обязательно. И у детей, и у внуков. Некоторые э, можно услышать. о я обеспечил там своих и детей, и внуков, на, э, обеспечил». В случае, там я не знаю, губернатором, да? да? Он, их, он обеспечил их проблемами. К сожалению. Да, он их обеспечил деньгами, но он обеспечил Знаете, Алексей Петрович, я, я читал у Алексея Петровича Ситникова Кармалоджик Он собрал 54 закона кармы, и вот Алексей Петрович тоже говорит о том, что там есть одна из, один из законов. Деньги, не заработанные твоим потом, твоим трудом и твоей энергией, не твои деньги, тебе придется за них ответить. То есть об этом везде говорится, да? И обязательно. И это, это касается парней, это касается сыновей. Это обязательно. С девчатами, с дочерней попроще. Им можно иметь деньги от родителей. А, это хорошо. Но, но, но, но, но только до определенного вы момента. знаете, вот Андрей Александрович, вы вообще на самом деле, вы говорите мудрые слова, которые у нас у казахов есть. У нас у казахов говорят, ⁇ улду тохта куртада ⁇,⁇ казды жовта куртада ⁇ То есть мальчика портит а, вот эта вседозволенность, да, вот это вот обилие денег, все-все-все, а девочек портит а, наоборот вот это отсутствие. Да? Поэтому девочкам наоборот нужно давать все. А мальчикам, а мальчикам ничего. Ну, смотрите, но, но девочкам нужно давать только до момента замужества. Как только вышла замуж, никакой помощи ни в коем случае тоже здесь. А если будет возвращаться, если она там не выдерживает тяжело в чужом доме? Ну здесь, здесь родители берите на себя этот хамут несите, потому что вы и так вот такую дочь воспитали. Окей. Okay. Следующий вопрос, так, следующий вопрос, Андрей Александрович, как научиться любить себя? У нас очень многие люди забывают любить себя. Кто-то отдает себя полностью детям, вот как в книге материнская любовь, да? Кто-то полностью отдает себя родителям. Вот очень много таких примеров, когда или человек наоборот, там, родитель полностью отдает себя, там, до, я не знаю, летия, да, своего, там, живет с детьми и живет их жизнью. Вот как научиться любить себя, уважать себя, да, знать себе цену? Вы знаете, Дина, Динара, знаете, вы следите за временем. Но в прошлый раз, я прошу прощения, я так увлекся, что мы с вами а Алексей, да. мы с удовольствием вас слушаем, мы можем три часа с вами быть в прямом эфире. А я, а я переживал, что мы… Нет, все... вы что, для нас это такое, знаете, я говорю, это для нас большая удача так вот отвечаю на ваш вопрос что значит любить себя ну вы грамотная женщина и знаете что интернет переполнен всякими рекомендациями практиками там, семинарами и прочее марафонами где тебя учат любить себя на самом деле все просто для меня это очень просто кстати насчет простоты помните фразу все гениальное просто просто да вот надо всегда доходить до сути и до зерна и вот эта простота она как раз и есть истина, истина она есть да. гениальна. поэтому надо быть гениальным надо всегда доходить до сути <сél -гениальность>, <сél -гениальность, <сél гениальность тренируется -гениальность> так вот для меня этот вопрос очень простой если ты задумался о том чтобы любить себя Первым делом, мужчина, стань мужчиной. То есть мужские качества, умение трудиться, отделись от родителей, получи какую-то профессию, научись общаться с деньгами, создай материальную базу для себя и для будущей семьи. Или если семья, то для семьи. Вот это — стань мужчиной. Это высшее проявление любви к себе. Стать мужчиной. И это конкретные позиции. Не надо... Ломать голову все очень просто. Вот они конкретные позиции. Для женщины то же самое. Если ты хочешь научиться любить себя, стань женщиной. Женщиной в полном объеме. Хотя бы 30 качеств у тебя должно звучать, ты должна быть классной вот. и так далее. Ну то есть, все тоже по списку. Стань культурной. Обязательно культурной. Женщина, вообще-то, министр культуры семьи. Ну и так далее. То есть набор вот таких вот элементарных вещей, то есть стань женщиной полноценной. И у тебя это есть высшее проявление любви к себе. И ты никогда уже не будешь задумываться о том, что тебе надо научиться любить себя, что-то делать для любви себя к себе. Ты… Будучи женщиной, ты каждый момент, ты идешь, соответственно, ты одеваешься, соответственно, ты разговариваешь, соответственно, ты не работаешь как лошадь, ну и так далее, и так далее. То есть ты женщина, ты это полноценно все чувствуешь, понимаешь, и теперь... И когда ты проживаешь каждый, как вы же говорили, что каждый день можно проживать в каком-то определенном качестве, да, то есть если ты там, да. выбрал себе там, привлекательность, да, то есть... Ты сегодня да. со всеми привлекательный, там. ты э, вежливый, да, ты сегодня весь день вежливый. То есть и когда ты вот так вот культивируешь каждый день, изо дня в день все свои женские качества, из них ты, получается, берешь энергию, и у тебя все больше и больше будет получаться, да? Да. Все, это, во-первых, все больше и больше женщин становишься, и все более и более энергетичны. А энергетичную женщину мужчина чувствует очень хорошо. Ведь главное даже не внешний вид. Внешний вид ⁇ это первый такой самый поверхностный и неглубокий. Не главное все-таки звучание энергии. И вы знаете прекрасно, что некоторые женщины, не обладая сильно проявленной внешностью, но звучая действительно по-женски, они очень привлекательны и очень притягательны. Uh -huh. а следующий вопрос. Как притягивать счастье? и любовь, знаете, притягивать удачу, да, притягивать удачу. Ну, вот все, что мы с вами о чем говорили, это по сути потихонечку, потихонечку мы, мы говорили о любви к телу. Согласитесь, это уже большое, большое важное условие для того, чтобы ты притянул удачу, потому что к здоровому человеку приходят здоровые энергии, здоровые связи, э, рост. Э, но э, мы, э, и вот все-все-все вопросы, вот женственность, ну и так далее, мы, все, в принципе, многое прошли. Если все заново прослушать, под этим ключом, э, как притянуть удачу, как, э, как притянуть счастье, то, по сути, все эти шаги — да. Но мы не, не захватили один важный момент. Один mm -hmm. важный момент. И вот о нем я хочу сказать. Вот добавлю к тому, что мы уже сказали, еще один важный момент. Это масштабность. Uh -huh. То есть этому мало э, где учат, вообще нигде не учат, честно говоря. Э, мало об этом говорится. И даже в интернете мало кто об этом э, говорит. Но масштабность — это очень важное качество и мужчины, и женщины. Ну, мужчины, понятно, то есть действуют масштабно, там проекты масштабные. Мысль масштабно. Мысли масштабные. Вроде бы, да, мужчина, вроде бы, это э, положено по его мужскому статусу. Но, согласитесь, рядом же с ним должна быть… Масштабная женщина. Масштабная женщина. А где ее взять? Так вот, чаще всего мужчины берут, э, масштабные мужчины берут масштабность женщины количеством женщин. Одна женщина. То есть если не, не хватает стоит. в одной женщине масштабности, он начинает масштабировать да. просто количество женщин, да? Конечно. Вот у древних наших правителей были гаремы. Не просто так. Им даже, ну вы знаете, по Корану им полагалось иметь да. то, большое жили. количество. Большое. Для чего? А для масштаба. Для масштаба. Потому что они брали даже женщин из разных народов, с тем, чтобы создать вокруг себя вот эту масштабность. И таким образом они были правителями очень мощными. А, так вот, а современные женщины не понимают этого важного качества. И вот ее муж старается, там добился какого-то успеха, вот он уже на высоте, а она, как была, ну, там... Дело в том, что даже домохозяйка может быть масштабная, может быть не масштабная. Конечно, у меня есть подруги, которые всю жизнь дома сидят, но они они знают все тренды, они следят за всеми новостями. Мужу интересно с такой женой побеседовать и, за ужином. И не только побеседовать, она энергетически равна ему, угу. и, ему и она нужно... его может направлять еще, да? Да. И она ему не нужна, ему не нужна другая женщина. Эта женщина имеет в себе весь объем, понимаете, весь объем. Вот, ну, хотел привести пример с вашим бывшим президентом. Ну, ладно. Не будем. Не будем. Не будем. Но давайте Султана Великолепного возьмем, да? У да. него же тоже был гарем, но его самой любимой его женой была украинка. Так вот смотрите, я хорошо знаю эту историю. Дело в том, что действительно у него был гарем. Был гарем. Но и каждая женщина создавала какую-то свою грань, и получалось, вот в общем-то, он был доволен. И вот приехала супер-женщина, классная женщина, и она поставила задачу стать такой, чтобы заменить всех. Она поставила сознательно такую задачу. И она добилась этого. То есть она так себя раскрыла, как женщина, что он постепенно все отмел всех женщин, ему хватало ее одной для правления. То есть для правления целым... Кстати, вот я часто замечаю, что вот у мужчин таких с масштабным мышлением, да, в итоге им потом достаточно одной женщины, которая даст ему весь этот масштаб. Да, она, в конце концов, настраивается, выходит тоже на этот уровень, и этого достаточно. Чаще всего вот эти гуляния и прочее там, внизу еще когда человек, ни он, ни она еще не масштабно, они только ищут этот путь. Да. Так вот, смотрите, а дальше такой момент. Вы же с ней же тоже, с ней же есть вторая часть истории да. с Роксаланой. Следующая часть. В чем дело? В какой-то момент, когда она добилась всего, все, она, все, там, все классно, она рожает сына. И сын для нее становится ценностью номер один. Она становится матерью, угу. мамочкой. И старается для сына там его пробить, везде там его э, проложить дорогу. Ну, в общем, включилась в него полностью. И что вы думаете? У султана все пошло на спад. Он умирает. Империя разваливается. Вот вам, пожалуйста, это вторая часть. Угу. Ну, вот поэтому вот вы правильно говорите, друзья, девочки, обязательно прочтите «Материнскую любовь», потому что вот, благодаря прошлому эфиру мы для себя очень многое поняли. Да, вот, что Я, кстати, вот после эфира, когда вы сказали, что мать не должна возвышать своего ребенка выше, чем себя, я вспомнила очень много историй, даже в нашей стране, когда мама очень сильно да, уходила в ребенка, то есть его возвышала и, к сожалению, уходила очень рано из жизни. Анатолий Александрович, я хочу включить наших зрителей, у нас с нами сейчас почти полторы тысячи человек, я думаю, что здесь и казахстанцы, и россияне, и украинцы, даже, кстати, у нас по статистике, я обязательно размещу это интервью на YouTube, кстати, вот первый эфир есть и на YouTube-канале и у Анатолия Александровича, и у меня, так что вы можете посмотреть, если вдруг пропустили. Друзья, ваши вопросы, Анатолий Александрович? Мы заканчиваем, да? Да, мы уже скоро будем заканчивать. Тут есть вопросы, сейчас я быстренько спрашивают: а как же быть сиротом? То есть вот это, видимо, про силу рода, да? про то, что ты не добьешься успеха, если у тебя с родом проблемы. Дело в том, что, понимаете, все проблемы, помните, я вам говорил, все проблемы у нас в голове. А какое отношение у вас к родителям? Даже вы, если их не знаете но какое отношение у вас к ним? У вас должно быть уважение и любовь, независимо от того, какие они были, почему они вас оставили и прочее, прочее. Вы должны быть благодарны за то, что они вас привели в жизнь. И вы знаете, и если, когда вы будете разбираться поглубже во всех этих вопросах, ну я так профессионал, я уже 30 лет этим занимаюсь, могу вам сразу сказать, дать ответ. Дело в том, что часто, Матери оставляют своих детей именно потому что, чтобы не мешать своим детям, не потому что там причины внешние могут быть разные, но внутренние причины может быть следующие: мать жесткая, волевая женщина, к примеру, ну, это как один из вариантов, угу. и чтобы она не сломала судьбу своему ребенку, и она уходит и вообще из жизни или оставляет ребенка, то есть и мир ее освобождает от этого ребенка, чтобы она не сломала его судьбу. Поэтому здесь нужно очень глубоко разбираться. Ну а чтобы, А в общем, если уж не разбираться, просто благодарность и любовь к своим родителям. Вот эта вот благодарность и любовь к своим родителям постоянно все глубже, все глубже, все глубже, вот это и есть ваш путь, уважаемые. <сёк> а, Анатолий Александр Александрович спрашивает: что значит поддержать род? Помочь родителям это я поняла. А братья, сестры, им тоже надо финансово помогать, спрашивают. Нет. Брать, вообще финансово помогать роду это, знаете, неблагодарное занятие. Это очень ответственная вещь. Надо очень мудро это делать, очень мудро. Чаще всего из-за этого возникает очень много проблем. Помогает, помогает, помогает, потом не можешь помогать, все ты, ты уже плохой. Вы знаете, многие такие примеры. Но это еще самый простой случай. Дело в том, что помогая взрослым своим братьям сестрам, вы финансово я имею в виду, вы материально вы мешаете им строить свою жизнь, вы мешаете им развиваться, вы мешаете им добиваться своим трудом, свои цели, свои задачи. Вы мешаете им жить. Понимаете, из-за это будете иметь проблемы. В том числе и даже плохое отношение от них, которым вы помогали. И это часто происходит. И удивляется, о, я помогал, помогал, а он ко мне так относится. И по делам так относится, не надо было помогать. Понимаете? И финансово родителям надо очень мудро помогать. Родители часто же откупаются просто, денег дают и все, А угу. так нельзя. Деньги родителям часто даже не нужны. Они их или копят, или перераспределяют внукам, там, детям, другим и так, далее, и так далее. Нельзя этого делать. Родителям надо помогать конкретно. Что-то сделать, что-то купить, отправить, отдыхать, то, то, другое. Понимаете? Но ни в коем случае не, не давать деньгами. Это, это неправильно. Они не распорядятся. Ну, им ради для их здоровья надо что-то. Но что-то делать конкретное. Ни в коем случае нельзя э, э, родственникам и родителям помогать финансово. Это самый, самый плохой случай. Это говорит о том, что ты не понимаешь, чем надо помочь. И ты просто оттупаешься. Антон Александрович, вот хороший вопрос. Если не уделять внимания ребенка, ребенку я боюсь, что он пропадет. У меня тоже э, есть, э, ну, такая мысль, что нельзя вот, полностью там, давать свободу, да, особенно в подростковом возрасте, потому что ну возраст такой уязвимый, что можно, ну, ребенок может попасть не в ту компанию. Вот как э, при этом э, то есть, любить своего ребенка, да, э, но не сильно контролировать и как бы быть в курсе вообще всего, что происходит. Вы знаете. Вот у меня, я же говорил, у меня 7 детей, 7 внуков, 2 уже правнука. Так вот, с детьми у меня никогда не было никогда не было трудного переходного возраста. Почему? Потому что я детей ценю, уважаю в них личность самого детства и в подростковом возрасте особенно. Когда они вот 12 лет там, переходных возраста становятся мужчинами и женщинами, в этот момент особенно важно надо относиться к ним именно как к мужчине и женщине. Соответствующее обращение, соответствующие отношения и так далее. Все это должно быть обязательно, по-другому, полное имя, не пусик, «пусик», а именно вот… Зайчик. Быть, да, зайчик и так далее. А все уважительно, они становятся взрослыми, энергетические, прочее. А умственно они давно вас обогнали. Поэтому надо относиться к ним как к взрослым. Другое дело, у них нет опыта, прочее. И вот здесь вот уже надо беседовать просто как взрослым, но с позиции того, что ты знаешь этот момент, а он его не знает, разъяснить и так далее. Путем разъяснения, путем пояснения, путем и собственного, конечно, примера. То есть по своей жизни показывать вот эту глубину, отношение к жизни, мудрость и так далее. И тогда они будут действительно защищены у вас, защищены собственным своим достоинством. Мужчина будет уже понимать ценность себя в таком 12, 13, 14 лет, он будет чувствовать себя мужчиной. И вы знаете, я, например, вот помню, он был в Казахстане в одной семье, и мы там ну, ужинали, и... Отец вот семейства говорит: Завтра я уезжаю, и семилетнего сына подзывает, говорит, завтра я уезжаю, ты остаешься за старшего. Ну, вы знаете, мужчина в семье старше. <с> У вас даже семилетний. <с> да, даже семилетний. И знаете, и он так серьезно это все принял. То есть это явно не первый раз. То есть мальчик уже с детства начинает понимать ответственность. Если он в 7 лет понимает так, к себе такое отношение и чувствует ответственность, согласись, он в 12 лет вообще будет ответственным. Помните э, Гайдара, Аркадия Гайдара? Книги, я думаю, еще вы, может быть, захотели. Да, да, да, да. Так вот, он в 15 лет командовал дивизией. Тимур знаете? его команда, да? Да, да. Он в 15 лет сам реально командовал дивизией. Вот вам пример, чтобы родители, уважаемые, имели такой. Кстати, еще минутку займу у вас. Дело в том, что нужно понимать, что в 12 лет уже вот в момент полового созревания мальчика к нему приходят его души, его будущих детей. Понимаете? И за ним идут букетом, вот эти вот, как в Средние века рисовали, Кубидонов со стрелами, да, лук-стрелы. А, так вот, они, <сёк> они сопровождают его по жизни. Дети, его будущие дети, души будущих детей, сопровождают вот этого мальчика, помогают ему расти, там как-то нашёптывают, пытаются ему помочь, чтобы он там не свихнулся, потому что они заинтересованы в качественном отце. <сёк> а потом в какой-то момент, когда он повзрослеет, они вместе с ним ищут его будущую мать, их будущую мать. Супер. Так вот, представляете, вот в 12 лет за ним уже идут ваши будущие внуки. А вы как к нему за... относитесь? Вы ему под затыльнику, ему там то, такой секой там. Разве так можно? Естественно, будут проблемы. Понимаете? А он уже мужчина. За ним уже ваши внуки смотрят с неба, а вы к нему так относитесь. Подумайте. Хорошо. Мы задумаемся об этом. Антон Александрович, следующий вопрос: как быть, если наоборот мать ненавидит сына? То есть вот мы вы, вы говорили в прошлом эфире об избыточной любви, а если а, вот отношения какие-то вот ужасные, плохие между матерью и сыном, между матерью и дочерью? Это предмет уже специалиста. То есть надо смотреть. Здесь уже нужно вмешиваться специалистом, и не надо, вот как мы заботим, помните, мы начали с того, что заботиться о здоровье. Uh -huh. Так, о а психическом здоровье тоже надо заботиться. Это явно присутствует какая-то серьезная проблема, которую надо решать, и именно должен ее решать специалист, скорее всего. Uh -huh. Это может быть все что угодно, начиная с детства какие-то там, может быть, моменты. А чаще всего в таких случаях, если идет неприятие с самого детства, бывает такое, то или, ну, бывает напряжение, или неприятели, или просто напряжение, то явно какие-то прошлые жизни затронуты, явно встретились не случайно. И специалист может в этом разобраться, помочь убрать это и. Раскопать, и... да? Да, раскопать, да. Анатолий Александрович, следующий вопрос. А, вот благодаря от вас моя первая книга Живые мысли. Читала ее очень давно. Она потрясающе открыла мне глаза на мир. Да. Благодаря вас. «Живые мысли, это да. Живые мысли это моя первая книга. Она тоже деселлер, прошла очень много, на восьми языках издана. Супер. Да. Антон Александрович, от чего может родиться нездоровый ребенок? Много причин. Вот мы с вами сегодня коснулись Тимуса. Это важный момент. То есть я бы вообще-то советовал всем молодым родителям или тем, кто хочет иметь еще ребенка, гарантированно, чтобы иметь хорошего, здорового ребенка, обязательно пройти вот этот курс генетического что... здоровье, Генетическое здоровье да. Убрать все проблемы родовые, потому что чаще всего нездоровье ребенка идет оттуда, именно из родовых, именно из родовых. Но это же всегда, и... это, же, это же не секрет, что там многие заболевания, да, такие вот сложные, как ДЦП, да, там, аутизм, что это все-таки генетика больше? Не только генетика. Здесь еще второй фактор присутствует. Я вам объясню вот аутизм, причину. На пальцах, легко и просто. Я думаю, пусть медики даже послушают. Дело в том, что вы знаете, что сейчас дети приходят очень высокой, высокой степени развития, правильно? Да. Это просто, просто это каждое поколение просто понарастающее, все мощнее, мощнее, мощнее. Да. То есть вот там индии, говорили, там с, э, жемчужные дети, какие-то алмазные, ну чего бы только не назвать. Но дело не в эпитетах, а дело в сути. Каждое следующее поколение приходит более мощнее, особенно сейчас. Так что получается? Вот представьте. Представьте, вот такой вот, ну вот такой детский мячик. Нет, такой детский, правильно? Вот такого примерно размера детский там красивый мячик. А теперь представьте футбольный мячик, он вот такой, правда же? Угу. А вот теперь попытайтесь футбольный мяч затолкать в детский. Как это можно сделать? Ну это практически это невозможно, если сдуть только где-то его. Да, то есть его надо проткнуть, сдуть сжать и поместить, тогда он поместится. Вот она физика аутизма. Ребенок идет вот с такой вот аурой, Информация, с такой энергетикой, да? огромной такой. А у родителей сознание, их мировоззрение, их пространство любви, вот такое. И оно не хотят ребенка, но он не может поместиться, но они хотят. И они его притягивают и заталкивают в этот свой маленький шарик. В маленького сознания, в маленького пространства любви. Его жульку и все. И вот он, понимаете, и все. Гениальная в сути личность, но, оказавшись в ненормальных условиях. Поэтому она... нужно развиваться и работать над собой, да, то есть развивать свою да, масштабность. Да. И если э -э, это сделать рано, да, если сделать рано, там, если.. Вот родился ребенок, и только вот сразу в первый месяц, если родители очень быстро включатся и начнут развиваться, то есть надувать свой шарик, поверьте, и у ребенка все, и он практически без последствий. По крайней мере, у меня несколько таких примеров я помогал, несколько примеров я вывел в э, нормальное состояние. Если рано, чуть позже все сложнее и сложнее, потому что там, ну, сами понимаете, закрепляется в организме все это. Анатолий Александрович спрашивает, может ли женщина своим масштабным мышлением повлиять на рост масштаба у мужчины? Конечно. Конечно. Яркий пример, яркий пример Горбачёв Михаил Сергеевич. Да. Раиса Сергеевна, да? Да. Раиса Максимовна. Ой, Раиса Максимовна, да. Да, Раиса Максимовна. Я их знал лично обоих, я общался. Так вот, и их дочерину знал. Так вот, они очень любили друг друга. То есть любовь очень сильная. Но Михаил Сергеевич, будем прямо говорить, вообще-то не рыба, не мясо. Он по знаку, по знаку рыбы, он по знаку рыбы. Если вы его знали лично, для меня это был целый Горбачев. Да. Вот. И то есть, в принятии решения не всё. но Раиса Максимовна — это стрела. Она говорит, она его сделала президентом, именно она, понимаете? Он шел, как бы цивил процесс, но дорогу прокладывала женщина, масштабная женщина. И когда Видимо, она очень хотела быть первой леди, да? Да, она очень. У нее вот этот вопрос числа был это ее проблема. Она из-за этого, из-за этого и умерла рано а, дело в том что она действительно очень хотела быть первой леди она стала и кстати произвела фурор у нас впервые в советском пространстве появилась нормальная. Но она была красоткая у нее да. она была знаете такой стильной первой леди да я знаю так вот так вот когда его от президентства отстранили форосе он находился в это время Ему хоть бы что, а она микроинсульт перенесла. А потом, когда второй раз она его снова послала на выбор, она его послала, он не хотел. И он набрал один процент, представляете? Один процент, ну это вообще позор, конечно. И она не пережила этого, и у нее произошла быстрая... Антон Александрович, ну Хиллари Клинтон тоже. Мне кажется, Билл Клинтон, наверное, и не хотел быть президентом. Тоже ее желание... Да, там есть этот элемент, но она проснулась чуть позже и потом стала набирать обороты. То есть угу. она потом больше включилась, но стартовал сначала все таки он, а не она. Он сам, да? Да. Ну, кстати, а многие потом... женщины считают, у меня один раз был спор с одной женщиной по поводу того, что... Я подошла к одной женщине, у нее двое успешных таких сыновей, а у нас у казахов есть такая традиция, что если вот, ну, допустим, там успешный человек плюнет тебе, ну, так условно, в рот, да, что вот передаст тебе капельку удачи, я попросила ее, чтобы она плюнула на меня, потому что у нее такие два успешных сына, на что мне одна женщина сказала, а при чем тут типа ее мать? Вообще-то здесь вот главное это вот жена. Я говорю, не знаю насчет жены, но воспитывала их вот эта женщина. То есть, какое влияние имеет жена и какое влияние имеет мать на мужчину? Вы знаете, по-разному. Чаще, как мы в прошлый раз с вами разговаривали, матери все-таки тормозят развитие своих детей. Чаще. Mm. Вот, чаще. Они вот своим избыточным этим чувством они их тормозят. И это чаще всего. Но в некоторых случаях мудрые мамы все-таки действительно помогают своим сыновьям. И... Но здесь такой момент. Жены тоже не всегда помогают. Жены тоже не всегда помогают. Но все-таки от жены можно получить больший эффект. Mm -hmm. Антон Александрович, все благодарят вас за эфир, очень познавательный, благодарю, что вы есть, я знакома с вашим творчеством. Друзья, подключайтесь к Антону Александровичу, подписывайтесь на его страницу, я сейчас прохожу курс генетическое здоровье, и вот уже прошла, по-моему, три урока, ответила, там тест один сдала, очень понравился мне энергетический массаж, я прям получила удовольствие. Поэтому всем рекомендую. Андрей Александрович, вот что вы скажете по поводу того, что если мать, вот это тоже такие сложные отношения, у нас фильмы все снимаются на этом фоне, Келинка тоже человек, килинка это сноха, да? Отношения и нежки, свекровки и келинки, да, снохи. То есть если мать, пишет, не признает сноху, в семье уже 8 лет и трое детей, как поступать? Uh отстраниться, отделиться, дистанцироваться. Первое, чтобы спасти себя, семью и жизнь, и детей в то же время. Потому что на таком фоне дети тоже растут не в самом, не в самом лучшем комфортном состоянии. Дистанцироваться. Как можно дальше и мало поддерживать отношения. Вы знаете, что лучшие родители — те, которые далеко. Есть такое вот наблюдение, и оно зачастую оправдано. Не всегда, но большая часть. Потому что современные родители, обратите внимание, современные родители, ну я имею в виду старшее поколение, это вот те, которые за 50, те, которым за 50, они, как правило, далеко не соответствуют своим детям, их мировоззрению, современным условиям, у них другое представление о жизни и так далее, и так далее. То есть они очень э, тяжелы на э, какую-то смену, каких-то своих стереотипов и так далее, на этой почве возникает очень много проблем. Потому что вот поколения за 50 и до 50 они очень сильно разнятся. Поэтому здесь первое — это дистанцироваться. Но я, у нас же Академия, мы же занимаемся этим вопросом. Мы можем помочь решить такие вопросы, мы решаем такие вопросы. Это 10 месяцев, правда, онлайн-обучение, и человек гарантированно будет счастливым, даже в таких трудных отношениях э, сноха и свекровь. Антон Александрович, еще один интересный вопрос. Одни самых, это одни из самых сложных отношений. Да. Угу. А, еще да, один вопрос. Если есть... Да, да, секунда, да. Э, Сложных почему? Потому что вообще отношения женщины с женщиной гораздо более трудные Сложные, тем, да. Трудная тема для психологии, чем женщина и мужчина. Хотя мужчина и женщина вроде там много всего. Но женщина-женщина, там все настолько тонко, настолько подводных камней много что. Был вопрос: разница в возрасте. Там муж старше на 10 лет, или жена старше на 10 лет, да? То есть разница в возрасте. Как с ней быть? Это тоже индивидуально. Есть примеры, просто уникальные примеры, когда женщина… Вот я, например, знаю реальный пример, реальный пример, когда женщина младше была на 40 лет мужчины, и она сотворила чудо с мужчиной. Вот он, сотворил, он добился таких высот благодаря ей. Студентка влюбилась в профессора. Вот, и, э, реально влюбилась. И, кстати, смотрите, маленький момент, зарисовка. Как, э, он был слепой. Он был слепой. Он потерял свою жену, а слеп из-за этого он очень любил. И он не мог никого другого видеть физически и внутренне не был настроен. А она полюбила. И вот как как донести? И она, э, а он был философ, причем еще, это русский философ Лосеров, это как раз э, известная личность, это известный пример. Угу. И она выучила наизусть на древнегреческом языке Илиаду Гамера. Представляете? Вот такой вот томик. Выучила наизусть. И ему в какой-то момент начала читать. И все. И он начал видеть. Нет, он видит не иначе, но он ее, он из он на этой волне он проникся к ней, и дальше больше она раскрыла в нем любовь к себе, и они прожили еще он еще хотя он уже умирал практически, был в таком состоянии, прошел лагеря в тяжелом состоянии, но он еще прожил 30 лет самых ярких своих лет и создал самые лучшие свои произведения. Ну, вы знаете, иногда вот я, например. Встречаю мужчин, ну таких вот, да, там интервью пишу. Вот, например, с вами, да, а, я не чувствую возраст. То есть ты вот, когда общаешься, вот, например, Познер, да, ему там 85, по-моему, или сколько, 86 лет. То есть ты не чувствуешь возраста, потому что человек не просто, как говорят, там, я молод душой, да, а сам такой кряхтит весь, а действительно ты чувствуешь. И вот у меня встреча была в ноябре с Джимми Чу, ему 70 лет и он выглядит, ну, просто... Нет, не 70, а 65, по-моему, да? Когда я узнала, сколько ему лет, я была в шоке, потому что ему там просят сфотографироваться, он так легко встает. да? То есть я поняла, что молодость — это не только вот когда ты говоришь, я молод душой, и все, да? А когда твое тело тоже молодое. И вот это чувствуется в манерах, в разговоре, в энергетике. Я тогда вообще не чувствовала, что ему 65 лет, мне, было... мне казалось, что ему лет 45 максимум. Вы знаете, вот, и, и я думаю, женщинам интересно, и затрону вторая часть, затронуть этого вопроса, когда женщина старше. У меня, да. есть, даже в одной, у меня есть в одной из глав, ой, в одной из книг глава, когда женщина старше. Прочтите это в какой-то из книг, я сейчас уже не помню, правда, но в какой-то из книг это есть, когда женщина старше. Здесь тоже не стоит бояться, здесь тоже просто стереотипы. На самом деле, когда женщина классная, Мужчине не важно, сколько лет, поверьте. Ну, это, кстати, тоже, знаете, сложно быть еще классно, ведь над этим надо работать. И Конечно. поэтому, да, поэтому Конечно. нам еще, девочки, придется поработать. Так, так, так. Вопросов очень много. Все благодарят за эфир. Спасибо большое. Анатолий Александрович, спасибо вам большое. Я предлагаю еще выйти, если возможно. Может быть в конце мая с вами в эфир? Пожалуйста. Да? Было Спасибо. бы супер. Спасибо вам большое. Вот потому что вопросов очень много, и мы для себя с каждым разом очень много тем раскрываем. В прошлый раз говорили о материнской любви, сегодня поговорили о генетическом здоровье, об отношениях. Друзья, записывайтесь на курс Генетическое здоровье. Я хочу тоже, вот как вы сказали в прошлый раз, я хочу жить среди счастливых людей. Я тоже а мечтаю да. жить среди успешных, счастливых людей. Вокруг. Вы знаете, мы с вами встретимся давайте тогда, когда вы закончите курс. Давайте, давайте. Да, и там, и там поговорим. Да. Я просветитель, поэтому я за то, чтобы как можно дальше нести эти знания, которые получены с помощью моей жизни, с помощью многих тех, кто прошел через меня. Эти знания не должны теряться. Эти знания нужно пускать в жизнь. Поэтому да. я считаю, вот книга, например, Материнская любовь и вот ее продолжение это... «Пробуждение женщин должно быть в каждой семье. Вот в каждой семье. Потому что, я говорю, мне вот буквально на днях позвонили, из Казахстана, кстати, позвонила женщина, мы с ней давно дружим, она говорит, у меня в Санкт-Петербурге подруга, и она потеряла десятилетнего сына. Вы можете ей помочь? Понимаете, приходится заниматься такими делами. Поздно ей помогать. вот Сына не вернешь, Но поставить, конечно, я ее на жизнь настрою, все. Но вот э, если бы она прочитала эту книгу раньше, этого бы не было. Ко мне даже одна женщина приехала издалека, приехала и говорит, я приехал не на консультацию. Я приехала в день гибели своего сына, сына год исполнился, э, чтобы через вас попросить у него прощения. То, что мне за год до его гибели давали вашу книгу ⁇ Материнская любовь ⁇ Она психолог говорит, я посмотрела, вот билетристика, и отложил ее в сторону. Я, говорит, люблю американские, там психологов, там все четко, там тесты и прочее, прочее, вот, все конкретно, а здесь билетристика. И отложил ее. Говорит. И вот, говорит, говорит, годовщина, вот, говорит, вчера, буквально вчера, я, сегодня у меня годовщина гибели сына, говорит, а я вчера прохожу дома мимо шкафа, и как будто эту книгу кто-то вытолкнул. Я, говорит, она падает мне под ноги. Ваша книга. Я сажусь и, говорит, до утра я с ней встала, я ее прочитала. И я поняла, что мне приносили помощь, мне приносили это спасение. Был знак, да, это был знак, который она, к сожалению, не заметила. Да? Да. И вот, говорит, я приехала к вам попросить прощения у сына за то, что я не смогла... Поэтому, спасать. друзья мои, все, кто смотрит сегодня эфир и кто не успел посмотреть в прошлый раз, посмотрите на YouTube-канале у меня или у Анатолия Некрасова. Давайте будем осознанными родителями, давайте будем расти, развиваться для того, чтобы у нас, у нашего следующего поколения не было проблем. Давайте беречь свой тимус и записывайтесь на генетическое здоровье к Анатолию Александровичу. Анатолий Александрович, я вас благодарю, я просто Большое счастлива, вас. что Большое. у меня есть такая возможность выходить с вами в прямой эфир и получать столько полезной, нужной информации. Я прохожу, да. тогда продолжаю проходить ваш да. курс, и после курса мы снова встретимся. в да. да? да. Вы делаете доброе дело, благодарю вас, я очень уважаю ваш процесс, благодарю.